Наш эфир продолжает программу «Час Ивана Денисова». Иван, надеюсь, вас не удивляет, поскольку мы продолжаем праздновать Хануку в ближайшие восемь дней. В это, время, в это же время мы будем праздновать Кристос и Новый год. Так что, поэтому такая заставка звучит. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Сергей. Ну, это замечательный, прекрасный праздник, да и все остальные. Поэтому я только рад, тем более у нас так получалось, что последнее вот то время, что мы сотрудничаем, и, надеюсь, получаем взаимное удовольствие. У нас были выходные, а сегодня, вот, в предпраздничные дни, да и в на следующей неделе я с вами. И для меня это большая честь, на самом деле. И для нас большая радость. Ну что ж, начнем. Вы, очевидно, смотрели, или, во всяком случае, анализировали, смотрели, наблюдали за последними дебатами демократов. Да, начнем мы с этого. Конечно, это не самое приятное по сравнению с праздниками. Так что я еще раз вас поздравляю. И желаю всем и счастливой Хануки, и наступающего Рождества, если кто будет праздновать его 25-го. Ну, а чтобы отвлечься от радостного и приятного, немного об унылом, а именно о очередных дебатах демократов. Я их в последнее время, как вы помните, вообще пропускал, потому что там везде было одно и то же. Хотя читал, естественно. Но в этот раз решил все-таки о них поговорить. Учитывая, что, ну, вы помните, и эту тему я тоже, как вы знамители, стараюсь особенно не акцентировать, потому что она меня, по правде говоря, раздражает, я про импичмент, конечно же. Но как демократы реагируют на импичмент и на катастрофу своих братьев по разуму, точнее, отсутствию таковому в Британии, я имею в виду поражение Лейбористов, мне было, конечно, интересно, поэтому сегодня вот поговорим с вами о последних дебатах. Я привычно благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. И для начала такой неожиданный комментарий получ... пришел к этим дебатам на днях в Вашингтон-Пост, где был... там вообще в последнее время стали выдавать заголовки такие, по которым не поймешь, не то там серьезные проблемы с наркотиками, не то наоборот, этих проблем нет и наркотики в открытом доступе. Но то там писали, что Барак Обама консерватор, но это я, кстати, прогнозировал. А по поводу вот последнего их заголовка, тут задумаешься о том, что даже уже не о наркомании, а о том, не перепутали ли они 1 апреля с Рождеством. Потому что там был заголовок «Бутиджи двигается к центру, а демократы правеют». Где увидели авторы Вашингтон-Пост поправения в их демократах, я имею в виду последних дебатах, для меня загадка, потому что дебаты были, по моему убеждению, абсолютно катастрофические с той точки зрения, что демократы демонстрируют абсолютный вообще отрыв от реалий и совершенно не смотрят на то, что происходит в мире. И в Британии, где, как я уже сказал, катастрофа постигла лейбористов, и в столь любимых ими скандинавских странах, поэтому сегодня, если успеем, ну не успеем в следующий раз, но эта тема интересная, мы их затронем. Так вот, что происходит в скандинавских странах, они не обращают внимания, и уж подавно их явно не заботит то, что происходит в их собственной стране, то есть в Соединенных Штатах. Но для начала давайте посмотрим параллели с, с лейбористами. Итак, Корбин и компания нам рассказывали о том, что они будут повышать налоги, обкладывать налогами богатых, делать все, чтобы было как можно больше всего свободного, бесплатного и так далее. А британские избиратели от такого категорически отказались. Что нам рассказывали демократы, в частности Сандерс и Уоррен, нам необходимы... Высокие налоги, нам необходимо их повышать, миллиардеры не должны покупать того-то, не должны покупать всего-то, пусть делятся. То есть, знаете, те, кто может помнит гопников московских восьмидесятых х 90 х годов, да не только московских, которые приставали к людям, типа, деньги есть, делись, то э, лексика демократов абсолютно уголовная, если вдуматься. Э, все упирается в то, что если у тебя есть деньги, то давай-ка их отдавай правительству. При этом э, я прекрасно понимаю, что многих э, людей раздражает, когда миллиардеры тратят деньги на ерунду всякую. Тем не менее, простите, если миллиардеры, миллионеры и так далее свои деньги заработали нечестным путем, то это вопрос для полиции, прокуратуры и так далее. И если они их действительно заработали, то правительство... И представители этого правительства вообще не должны туда вмешиваться. Заработал, пусть тратит на что угодно, если это не мешает окружающим. Какую бы глупости миллионеры, миллиардеры не делали, но у правительства нет ни малейшего права указывать людям, как распоряжаться своими деньгами. Потому что это деньги людей, а не правительства. У правительства, вы знаете, денег нет, оно забирает их у нас. А, ну нет, Сандерс и Уоррен, вот будем забирать, будем отбирать налоги и так далее. Корбин и компания продвигали свою собственную версию пресловутого зеленого курса. Избиратели в Британии сказали, нам и такого не надо. Сделали выводы демократов? Конечно же нет они нам тоже рассказывают, что изменение климата – это страшная угроза, надо делать то-то, надо делать все-то, что опять налоги, опять то, опять все, что будет нацелено на крушение экономики. И если те же лейбористы и левые в Европе, да и некоторые правые, к сожалению, толкуют о свободной миграции, и опять мы видим, что в Европе все больше и больше недовольства среди избирателей и опять забегая вперед в Скандинавии, это уже приводит к совершенно неожиданным результатам, то нет, Сандерс нам рассказывает, что первый, первый же день как он придет к власти он сразу же всех нелегалов которые под дак подпадают всех их простит, что сразу же Будет, будут ограничены права пограничных патрулей и что будет сделано все, чтобы 11 миллионов это цифры, которые назвал сам Сандерс нелегалов, получат со временем гражданство. То есть, открытым текстом Сандерс обещает, что 11 миллионов, это очень многое, между прочим, Так представьте себе, которые к тому же будут разбросаны, если он будет не дай бог президентом, по всем штатам, чтобы переломить ход и добиться преимущества э, демократов. А вот э, это идет открытым текстом. И э, Сандерс, повторяю, даже не смущается об этом э, говорить. Британцы, повторяю еще раз, э, подобные э, манипуляции э, лейбористов пресекли. Сандерс же ощущает мало того, что полную безнаказанность, еще он уверяет, что оказывается именно этого хотят, америка... хотят э, американцы и американский народ. И это дословная, к сожалению, цитата. Но судя по тому, что политика Десантис, о котором я говорю, и говорил неоднократно, нацеленная на борьбу как раз с разгулом нелегалов, получает поддержку в том числе среди меньшинств. То, что я вам рассказывал, даже в ряде либеральных городов попытки привлечь туда и сделать их городами убежищами, отвергается избирателями, это означает, что Сандерсон просто толком не знает, о чем говорит. Ибо все указывает на то, что избиратели как раз не хотят этого прилива нелегалов. Но Сандерсу лучше знать, что хотят избиратели. Ну и, конечно же, если переходить к политике внешней, то Корбин и же с ним известны своим антисемитизмом, и желанием э, дружить э, с Хамасом и тому подобной мутной публикой, э, Сандерс тоже в долгу не остался. И э, я тут, да, если немного отвлечься от дебатов, то те, кто в соцсетях э, видит мои публикации, обращали внимание, это не фотошоп, ничего, вполне известная фотография, где Сандерс с какими-то активистами, борющимися за права несуществующих палестинцев, эта фотография, к счастью, получила большой, я ее выложил, и ей многие обменялись, и это очень хорошо, что люди ее увидели. Ну, и здесь э, Сандерс себе не изменил, так как он заявил, что э, вот про израильские это хорошо. Но надо быть обязательно пропалестинцами и вот делать все, чтобы вот этой какой-то Палестины, которой нет в том восприятии, в каком ее хотят видеть, как арабское государство некое, ее не было, нет, и мне очень хочется верить, никогда не будет, потому что это вымышленное место. Однако Сандерс вот они ней толкует и подхватывает Байден, что да, нам это обязательно нужно, добиваться того, чтобы были эти два государства, Хотя нужно это, понятно, кому, только врагам Израиля. Ну, Сандерс нам еще, естественно, рассказал, что не Таньяху расист, не объяснив почему, но это у них в порядке вещей. Хотя вот в этом эпизоде, что меня насторожило, это то, что э, слова Сандерса о том, что мы должны быть не только произраильскими, цитирую дословно, но и пропалестинскими, вызвали аплодисменты. Вот это очень плохо, потому что... Когда говорят, что ну, Сандерс это отщепенец, что большинство демократов за Израиль, но если подобные заявления на дебатах встречаются, комментируются аплодисментами, то все гораздо хуже, чем даже могло показаться. А это было, и по стенограмме можно это даже отследить точно момент вот этих самых аплодисментов. Ну и если отвлечься от параллели с британскими выборами, то здесь самый смешной момент, но это очередной раз Байден всех порадовал. Когда было сказано, что он может стать самым старым президентом в американской истории, Байден бодро сказал, что он будет как Уинстон Черчилль. Но мы все знаем, что история от Джо Байдена это еще круче, чем история от Говарда Зинна, о которой мы говорили в прошлый раз. Ну и опять Джо себе не изменил. Так что, если что, то Уинстон Черчилль, оказывается, был самым старым президентом в Америке. Мы этого не знали, а вот Байден знает что-то, чего не знаем мы. Вот, и если уже отвлечься от сравнения, обратить внимание на какие-то другие пункты, все, конечно, дебаты я вам не буду пересказывать, это слишком тяжкое испытание, я понимаю, для вас. Но я бы еще что заметил, когда речь шла о внешней политике, то что пытались сказать кандидатам, вообще непонятно. То есть, Китай это плохо, но и Трамп не знает, что с ним делать, якобы. Но что собираются делать они, я, честно сказать, тоже не понял. Как, что они собираются делать с Афганистаном и подавно. А разговоры о том, что мы войска оттуда выведем, но оставим только специальные какие-то подразделения, ну, в общем-то, Трамп этим уже и занимается на самом деле. Потому что постепенное сокращение войск-то, оно идет. Но другое дело, что достаточно медленно. И хотят чего-то более активного. А что касается высказывания о том, что... Трамп якобы, это Байден опять отличился, если мне помнить нашу Байден, но, по-моему, точно Байден, что нужно добиться того, восстановить отношения с Японией, Южной Кореей и Австралией, которые Трамп разрушил, это, простите, заведомая ложь, потому что в Японии Трамп пользуется очень большой популярностью, и это пишет сама японская пресса, англоязычная, да, но, поверьте, она не такая уж, в принципе, протрамповская, Но когда был визит Трампа, я вам рассказывал, я опирался на то, что я читал в прессе японской, то было написано, что в Японии Трамп популярен. Поэтому какие могут быть разговоры о том, что уничтожены отношения? С Южной Кореей там сложности есть, но потому что многие считают, что Трамп на них как раз слишком давит. Японцы-то охотно тратят деньги на оборону, ну, а с Южной Кореей там есть некоторые разногласия, но и то, разногласия разногласиями, однако, когда у японцев и южных корейцев был конфликт э, местный, и он привел к проблемам в обмене разведданными, я вам про это рассказывал, то именно участие Америки помогло японцам и корейцам все-таки помириться. И когда корейцы там становились в позу, то они предлагали вариант, что обмен разведданными будет вестись только через Штаты, как посредник. И опять, если они предлагают такое, ну какое разрушение отношений? Э -э неправда все это. И что касается Австралии, то здесь это тоже откровение от Байдена, потому что если вы посмотрите австралийскую консервативную прессу или австралийские консервативные телепрограммы, то они к Трампу даже более дружелюбно относятся, чем Fox News во многом. Поверьте, это правда. Sky News я лишний раз напоминаю, рекомендую их смотреть. А пресса либеральная австралийская, она постоянно стенает, что премьер Скотт Моррисон сделал ставку на Трампа и на республиканцев. И тут появляется Джо Байден и такое вот нам рассказывает. Ну и, конечно, было весьма и весьма забавно наблюдать, это когда даже ведущие... Говорят, что американская экономика на подъеме, а кандидаты в президенты говорят: да, нет, это все не так, на самом деле, все по-другому, все плохо. Им опять говорят, что и то, и экономический рост, и все показатели они опять за свое нет, мы в это не верим, все такое прочее. То есть, опять полное, знаете, как популярный такой ход в мультфильмах. Когда персонажи, обычно дети, в фильмах затыкают уши и говорят, нет, не хочу слышать, ничего не знаю, все не так. Вот именно подобным образом в экономическом сегменте дебатов вели себя демократы. И если это называется поправением, возвращаясь к заголовку Вашингтон-Пост, то я уж просто развожу руками, кто же тогда, по мнению авторов, левые. Для меня вся эта ситуация, в общем-то, лишний раз только меня утверждает в мысли, что, хотя повторяю свою предвыборную мантру, я не имею права говорить, за кого голосовать и как поступать на выборах, но э, если кто-то из этих людей станет президентом Америки, то у всего мира, не только у Соединенных Штатов, Соединенных Штатов будут очень и очень серьезные неприятности. И эти дебаты меня в такой мысли лишний раз утвердили. Здесь умолкаю, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово. Добавлю, но ну, прежде мы примем звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Я немножко не по теме, но просто это как глаз, но фиющего в пустыне. Мне нужна помощь ваша. Я хотел бы отправить донейшн республиканской партии. И у меня имеется три конверта, с просьбой донейшн, и на них пять адресов. Какой адрес? Давай... Потом можно отправить донейшн, пожалуйста. Давайте вот что сделаем. Я не знаю, куда вы хотите отправить донейшн, так сказать, в партию или не в партию, но у нас есть два округа, 9 и 10, здесь местные, где в одном округе сидит Джен Чаковский уже более 20 лет, а в другом округе сидит Брэд Шнайдер, это 10 округ здесь. А у них будут, так сказать... С ними будут соревноваться республиканцы. И в том, и в другом округе. В девятом есть э, республиканец, и в десятом есть женщина-республиканка. Мы этому посвятим отдельное время. И вот, э, наверное, мы попробуем поддержать конкретно этих кандидатов. И я скажу, каким образом это сделать. Но мы об этом будем говорить в другое время, в других программах. Спасибо большое вам за ваше желание поддержать республиканцев. А, Джо Байден, так сказать, готов пожертвовать сотнями тысяч рабочих мест ради мифического зеленого нового дела. Конкретно ответил на вопрос, да, да. Они готовы открыть границы, легализовать 11 миллионов, хотя на самом деле, если а, вот так будет происходить, все, что происходит, то за ближайшие там, несколько лет мы... По-моему, примем 15 миллионов, в том числе и нелегалов. Посмотрите, что происходит. Ведь эта политика, это ведь не случайно. Это просто э, глупые, наивные э, думают, что демократы от э, большого сердца, так сказать, выступают за нелегалов, за иммиграцию и так далее. Это только наивные, так полагают демократы, совершенно точно знают, что они делают. Посмотрите, как они изменили демографический состав э, так называемых «swing states». И некоторые аналитики говорят, что есть шанс потерять 26 конгр... Конгр... мест в Конгрессе в связи с тем, что изменился демографический состав Штатов. То есть э, легальная иммиграция, нелегальная иммиграция, из них огромный процент людей голосует за демократов. Причем, скажем, из этих 15 миллионов, которые в ближайшие там, я не знаю, 10 лет, переселяться сюда восемь миллионов это будут так называемые extended family это то что вот chain migration и так далее и если мы обратимся к выборам шестнадцатого года то за трампа проголосовали ну так сказать рожденных в америке граждан сша 49 процентов а за клинтон проголосовало всего 45 рожденных в сша граждан а в то же время за Клинтон проголосовали люди, которые иммигранты, легальные, нелегальные, не знаю уж каким образом, 64%, а за Трампа всего 31%. То есть, то, о чем я говорю уже на протяжении 10 лет, или даже больше, уже 16 лет, демократы заменяют избирателей. То есть, рождаемость среди американского местного населения не растет, падает а зато они завозят людей из банановых республик и стран третьего мира из ближневосточных стран которые ненавидят эту культуру эту страну и так сказать некоторые выражают это а, в, там стреляя а некоторые молча делают колоссальные подвижки в смысле э, представителей ислама э, ну, на сегодняшний день уже у нас в конгрессе есть. А если посмотреть на местные выборы на местных уровнях огромное количество представителей ислама избирается, то есть страну без единого выстрела превращают в нечто другое, не Соединенные Штаты Америки, а нечто другое, и вот эта политика, если дальше будет продолжаться, то похоже, вот так мирно-мирно, потихоньку-потихоньку мы превратимся в какую-то другую страну. У нас есть еще звонок, давайте попробуем принять. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Uh, уважаемый Иван, вы знаете, то, что левая пресса врет, это для нас не, ничего нового, как говорится, в этом нету. И то, что там Байдену хлопали, а Байдену, а Сандерсу хлопали, это его сторонники хлопали, тоже ничего удивительного. Но у меня к вам вопрос очень, очень наверное, сложный. Но все-таки, вот как вы думаете, кого назначит Центральный комитет демократической партии в номинанты? Мы же понимаем, что выбирать будут не простые демократы, а у них там есть суперделегаты, и вот они будут выбирать того, кого решит Центральный комитет. Вот, по вашему мнению, кто, кто наиболее подходящая кандидатура для, для Центрального комитета? Спасибо большое. Да, спасибо вам. Ну, сейчас действительно сложно сказать, потому что Сандерс от Центрального комитета, скорее всего, побоится все-таки выдвигать по ряду причин. Байден Уоррен, ну и может еще мэр Питт. Его в последнее время что-то стали очень активно продвигать. И хотя он, конечно, тут попал э, с этим своим фандрейзером, э, где предстал, мягко говоря, не как родитель за права бедных и несчастных, но, я смотрю, его пытаются раскрутить. Хотя, думаю, это все-таки с прицелом на будущее. Поэтому, скорее всего, Байден или Уоррен, на мой взгляд, э, вот истеблишмент э будет кого-то из них продвигать. Я думаю, что неспроста а, Обама отказался поддерживать Байдена с самого начала. Мало того, он открытым текстом сказал, что ты вообще не должен этого делать, потому что а, то, что знаем мы сейчас, Обама знает гораздо больше. Я имею в виду коррупцию, миллионы, если не миллиарды долларов денег, которые они отмыли, воруя в Украине. Я думаю, что Обама в курсе именно поэтому, потому что все это так или иначе, в рано или поздно, станет достоянием гласности. Именно поэтому Обама Байдена не поддержал. Он знает все эти грешки изнутри, он в этом замешан по самые уши. Я думаю, это единственная причина, почему Обама не поддержал Байдена, потому что а, такого воровитого человека, такого вице-президента история США не знает, такого коррумпированного вице-президента но обама это знает прекрасно потому что он там по самые уши а тут вот прошла информация что обама тайно встречался с элизабет Уоррен, и вот это как раз идет в русле того что вы говорите возможно они начнут ее раскручивать но не знаю насколько у них это все удастся в общем собралась такая компания жулики которые у которых клейма негде где ставить и придурки с такие лево радикальные придурки ну то есть они не придурки эти они включили дурака при этом заработали миллионы что что сандер что ворон сказать выступают за бедных сирых и убогих при этом э, будучи политиками стали миллионерами ну там шутка такая была э, сендер стал миллионером продавая книгу рассказывая идиотам о том как каков как хорош социализм и как плох капитализм при этом стал миллионером в общем в расчете на а, я даже не знаю какое бы слово подобрать в общем их база одним словом хорошо давайте мы сделаем перерыв небольшой послушаем рекламное объявление после чего вернемся и продолжим возвращаемся в программу час ивана денисова телефон в студии 847 4005 200 вот а на ютюбе есть вопрос к ведущим, правда ли, что прокуратура занялась делами Байдена в Украине? Я встречал такую информацию, не уверен, но вообще-то прокуратура, когда открывает какое-то дело, они как бы официально об этом не сообщают, они не могут об этом сообщать официально, насколько я понимаю, но вполне допускаю, как вы думаете, Иван? Скорее всего, да, но я думаю, тоже мы об этом узнаем как-то уже постфактум, потому что почти все вот эти вот расследования... О них узнают через месяц, через другой, после их начала. Так что подождем, но ну, я думаю, что то будет. Ну, а теперь, похоже, что я не знаю, как вы думаете, а по-моему, единственный, кто не принял участие из ведущих вот этих из ведущих разведсообщества, кто не принял участие, такое активное, во всяком случае, в заговоре, это Майкл Роджерс. Вот о нем есть. Если... Да, совершенно верно. Еще и в прошлом году, и в этом э, мелькала информация, что э, самым, можно сказать, адекватным человеком в руководстве разведки был адмирал Роджерс. И Джозеф Диджанова, -Ди такой весьма авторитетный республиканский консервативный юрист, даже, я помню, в одном из интервью назвал его там, невоспетым, забытым, если угодно, героем. И последние данные снова нас возвращают к этой фигуре, потому что, конечно же, период Обамы и вообще американские спецслужбы, к глубочайшему сожалению, будут вспоминать, скорее всего, как не самое радужное время. Были успехи, конечно же, ликвидации Бен Ладена. Но просмотрели Сноудена, которому я, не обессудьте, сегодня тоже еще вернусь в двух словах, и то, чем закончилось правление Обамы, это когда многие деятели, прежде всего, в главе спецслужб, действовали как полиции демократической партии, но это, повторяю, не красит никого. Тем не менее, как выясняется, был человек, который всему этому пытался противостоять, и это как раз глава АНБ. Роджерс, адмирал Роджерс, вообще пришел в довольно-таки тяжелое время, как раз пост сноудоновской если хотите, он возглавил АНБ в 2014 году. И когда Клэпер, Бреннан и же с ними повели атаку на компанию трампа то роджерс был тот тем человеком который сразу же заподозрил что что-то в этом не так и тот же брен он признавал что когда э, потом уже выходила вот это вот э, оценка аналитическое уровня вмешательства путина в выборы с целью победы именно трампа что именно оценка н.б. роджерса была самой такой скептической именно роджерс правда еще из коми но тем не менее говорили о том что поменять результаты выборов никак нельзя и что они это в общем-то признают ну и то что хотя многие в прессе прицепились к словам роджерса сказанным на сенатских слушаниях уже после победы трампа о том что он не получил из белого дома никаких твердых указаний, как противостоять э, действиям России, но и что из-за этого российская власть почувствовала свою безнаказанность. Но это так, но это указывает только на то, что Роджерс человек объективный, что в разведке очень сложно, и в его случае это скорее плюс. И что он действительно работал не на демократов, не на Трампа, а работал на интересы своей страны. Поэтому, столкнувшись с тем, что он точно не мог подтвердить, он довольствовался вот этой самой скептической оценкой, не присоединяясь к радикальным и категорическим мнениям своих коллег, вне зависимости от того, правда это или нет, но тут так, так оно и есть. Известно, что он пытался и пресечь действия, вот, этого самого, этих самых контракторов, которых использовал ФБР для прослушивания, и обращался в ФАЙСа для того, чтобы все это остановить. И, наконец, известно, что он встречался не с кем-нибудь, а с президентом будущим, с Трампом. И хотя о чем шел разговор, в общем-то, точно неизвестно, но после этого Трамп из того места, где он вел свою кампанию, сразу переехал что дало многим основания утверждать, что Роджерс вообще-то предупредил э, кандидата о том, что против него ведется такая вот э, грязная борьба, в которой адмирал участвовать особенно не желает. И, может, вы не обратили внимания, но напомню вам, что Бреннан и Картер, э, министр обороны, они как раз вот, в 15, да, уже, еще, по-моему, в 15-м, да в 16 году э, прилагали массу усилий для того, чтобы Роджерса убрать. Так как э, они постоянно требовали, чтобы Обама э, Роджерса с занимаемой должности снял, то есть они э, в этом человеке чувствовали угрозу. И то, что когда Брэннон со, сотрудничал с британскими спецслужбами, прежде всего с GCHQ, которые занимаются сбором электронных данных, то, в принципе, он этого делать вообще не должен был. Потому что GCHQ, там не какое-то русское длинное название, я уж не буду его сейчас вспоминать, оно сотрудничает исторически, с АНБ как раз. И, видимо, Бреннан, ну даже не видимо, скорее всего, точно понимал, что если Роджерс будет вот в этой мер... манипуляции включен, то он, скорее всего, сделает их достоянием общественности. И таким образом Бреннан сотруд... общался с представителями британской разведки через голову Роджерса, что вообще-то является довольно-таки серьезным нарушением как там, внутри вну... этики внутри разведсообщества. И еще факт в пользу Роджерса, это то, что когда он уже вышел в отставку то, и перестал возглавлять СНБ, то помните Бряннона, который всем уже надоел своими постоянными э, бессмысленными разговорами в разных телепрограммах, Трамп его лишил доступа к секретной информации и многие коллеги экс-главы ЦРУ сразу же написали открытое письмо, а Роджерс отказался его подписывать, объяснив это тем, что это будет политизация спецслужб, что когда бывшие представители разведсообщества участвуют в такой кампании и что-то там подписывают то это ставит под угрозу целостность и эм, безобъективность спецслужб и он пусть и отставной адмирал роджерс ничего подобного делать не собирается что тоже не афишировалось, но тоже факт его пользы и в последнее время все вот эти вот действия роджерса они снова всплыли так как ну, мы уже так говорили про доклад Хоровица, ну, немного, но на самом деле к тому мне особенно нечего добавить, что я уже сказал. Но известно, что Даром, ведущий свое расследование, он, его команда опубликовала, ну, не то чтобы опровержение, но указали, что они не согласны с рядом пунктов. И известно, что человек, который сейчас с расследованием Дарома сотрудничает особенно активно, это как раз Роджерс что он расскажет ну мы конечно же с вами не можем догадаться к чему его показания приведут тоже, но то что он замелькал в заголовках то что о нем заговорили, но ну, это означает что в общем то представители истеблишмента разведывательного они все-таки забеспокоились. И что-то действительно адмирал может рассказать, что, ну, окажется для них, мягко говоря, неприятно. Я очень надеюсь, что Роджерс, то, что он расскажет, это вне зависимости от того, что он расскажет, это поможет разобраться во всей этой запутанной истории, и что действительно, вот слегка попорченному образу спецслужб, действия Роджерса не помогут. Знаете, я вот не раз вам говорил и еще раз это напомню, но очень много есть возможных вариантов объяснения того, почему спецслужбы не только американские, да и британские тоже, но мы уж об американских говорим прежде всего, зачастую очень сильный левый крен всю жизнь давали и продолжают давать. Но опять то, что произошло при Обаме, этот левый крен, он еще и был поставлен на службу действующей партии, находящейся у власти, действующему правительству, что всегда плохо. Но вот среди причин я всегда называю то, что когда был такой еще в конце 40-х годов конфликт двух видений более либерального и консервативного в аналитике, более консервативное, которое представлял Кендалл, один из создателей консервативного движения вообще, и сотрудник ЦРУ, оно проиграло. А Кендалл, если вкратце, он считал, что э, главное, чем должен руководствоваться аналитик и вообще офицер-оперативник спецслужб, э, это прежде всего интересы Соединенных Штатов. Вот как представляется мне, Роджерс, я не знаю его отношение к Кендаллу, может, он его даже и не читал, но то, что делает Роджерс, это как раз интересы Соединенных Штатов, потому что он старается помочь не какой-то партии, не тем, кто сейчас у власти, а он видел тогда и видит сейчас, что действия истеблишмента вредят интересам страны, вредят имиджу спецслужб последовательно безопасности и разрушают э, э, национальную безопасность изнутри. И вне зависимости, повторяю от того, к чему приведут его показания, Вне зависимости от того, что он расскажет, я полагаю, мы должны быть этому человеку благодарны, как это делает близкий команде Трампа тот самый Джозеф Диджинова, который, повторяю, называет Роджерса вообще-то забытым, невоспитанным героем. Ну а таким посткриптумом, уж не обессудьте мне такое злорадство, но я все-таки его упомяну, что касается Сноудена, я знаю, вы к нему по-разному относитесь, но вы меня не переубедите, я повторю мнение австралийского комментатора консервативного болта, что это путинский пудель. Так вот, Сноуден тут выпустил книжку, но по решению американского суда правительство имеет полное право его заработки за эту книгу аннулировать, потому что при ее издании Сноуден нарушил, да и при своих действиях, Ряд соглашений, контрактных обязательств и так далее, и тому подобное. Конечно же, я думаю, что в московском метро Сноуден попрошайничать не будет, хотя было бы смешно, знаете, популярный лозунг московских нищек, сами мы не местные, и Сноуден он подходит, а на него, к сожалению, у нынешнего режима путинского деньги найдутся. Но вот это такой, знаете, подарок лучшим людям, которые все-таки есть и будут в НБ. То, что Сноуденом вот так э, э, обошелся э, судья, кстати, республиканский, назначение Слайем Грейди. Но это был такой короткий мой злорадный постскриптум, А возвращаясь к Роджерсу, ну, ждем даромо и повторяю, надеюсь, и возможно так и будет что Роджерсом мы скоро будем вспоминать как человека, который, ну, спас, если не спецслужбы, то, по крайней мере, имидж разведсообщества. Посмотрим. И, как всегда, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово. Ну, на самом деле, мне уже добавить нечего. Спасибо большое за информацию. А теперь давайте поговорим о том, перенесемся на европейский континент, что там Швеция продолжает строить социализм или что-то меняется? Да, вот неожиданные новости из Швеции из Дании, то есть из Дании как раз более ожиданные. Я вам рассказывал про, ожидаемое, про Пернилу Вермонт и ее партию «Новое правое», по идее, про партию, на которую вообще американским консерваторам следует обращать внимание, и на саму Вермонт, так как политика малых налогов, крушение Скандинавского социализма борьбы с иммиграцией, да, Сандерс хочет у нас делать из Америки Данию, а датчане вот обращают внимание на партию новых правых, которые хочет бороться с иммиграцией. И выход из Евросоюза плюс дружба с Израилем и перенос правительства в Иерусалим это все новые правы, которые так медленно, наверное, укрепляются. На прошлой неделе даже вышел фильм, но он на датском языке, и я, к сожалению, не могу вам рассказать, о чем он, но то, что в Дании снимают фильмы про Пернилу, Вермонт и ее партию, это какая-никакая реклама, и я очень надеюсь, что она преуспеет. Тем более, что, простите мне, такой сексизм, женщина яркая, и когда такие женщины представляют правое движение, это только хорошо. Но теперь по опросам в Швеции... На первое место вышли шведские демократы. И, казалось бы, незыблемое главенство э, социал-демократов Швеции под вопросом, да, в ряде пунктов э, шведские демократы, партия, которая возглавляет ими Окинсон, так его и произносится имя, э, они, может быть, э, с экономической точки зрения не такие активные либертарианцы, как... Э, и сторонники малых налогов как новые правые, но эта партия нацелена на шведский консерватизм и на, опять же, борьбу с исламизацией Швеции, на борьбу с иммиграцией. При этом идет очень активная кампания и в шведской, и в мировой прессе, прежде всего в европейской, обвиняют шведских демократов в том, что они антисемиты и пророссийские. Это неправда, я нашел в израильской, заметьте, прессе, но англоязычной, конечно, довольно хороший текст, что да, партия создавалась при участии неонацистов, к сожалению, но их оттуда выгнали, сейчас в партии строгий запрет на антисемитизм, за это сразу на выход, партия поддерживает еврейских кандидатов, это самая произраильская партия в Швеции, и... Если сравнить с финскими социал-демократами, которые как раз сейчас победили, и там очень большой женский состав, поэтому их мировая пресса облизывает, вот финны своих антисемитов не трогают, левые. У них там они есть с арабскими именами, но им пальцем грозят, когда там евреев клянут и ничего. В партии же шведских демократов известно, что за антисемитизм это сразу на выход. И Окисом, к счастью, за этим следит. Что касается отношений с Россией, здесь сложнее, потому что, да, там есть люди, которые к Путину относятся хорошо, но сам Окисон, известно, и его окружение видит в Путине врага Европы, и большое спасибо Окисону, он сделал очень четкое и очень мудрое замечание, что Путин и Макрон, они в равной степени сейчас враги Европы, потому что Путин – это агрессивный диктатор, который может навредить всем, а Макрон это человек, который представляет вот это вот обезличивающий Евросоюз, который разрушает э, европейский национализм в лучшем понимании этого слова. То есть, э, как видите, пока Берни и же с ним нам рассказывают о модели скандинавского социализма, люди в Скандинавии не хотят его. Им надоела иммиграция, им надоели эти высокие налоги. И надоел Евросоюз и его диктат. Они вслед за Пернил и Вермонт хотят союза с Британией, особенно теперь, которые после Брексита. И они, как э, партия имя Окисона, хотят э, решать свою судьбу, быть шведами, а не быть какой-то мутной, непонятно с чем, э, нации, где на каждом шагу мусульмане, где правительство обнимается с несуществующими палестинцами и террористами а поддержка растущая шведских демократов указывает на то что в европе и в Сан скандинавии где казалось бы уже да все совсем плохо но как видите правительственные левый антисемитизм и социализм уже встречают противодействие что будет дальше я к сожалению не могу вам гарантировать, долго ли продержится это нынешнее лидерство в вопросах шведских демократов и как будет расти дальше популярность датских новых правых, Но давайте мы им пожелаем успеха и будем надеяться, что они еще посрамят и Сандерса, и всех американских и британских э, идиотов, уж будем говорить открытым текстом, которые нам рассказывают, что вам нужен скандинавский социализм. Если он не нужен скандинавам, то вам он не нужен и подавно. Ну, и здесь я, наверное, уже умолкаю, к сожалению, время, я смотрю, заканчивается. Да. И если Сергей что-то добавит, опять же с удовольствием передам ему слово. Никакой социализм вам не нужен, ни демократический, ни Абсолютно. национальный, ни скандинавский, ни какой-либо еще. Но, тем не менее наши некоторые кандидаты в президенты от демократической партии пропагандируют именно социалистические идеи и вот то о чем я сегодня говорил пиджай Media пишет опять о том что обама все-таки а, похоже поддерживает элизабет ворон и лидерство байдена сегодня определяется тем что его поддерживают большинство афроамериканцев ну и если вот это станет как бы достоянием гласности, я думаю, что и афроамериканцы от э, Байдена, ну, они его поддерживают, потому что он был 8 лет вице-президентом э, первого э, черного президента. А если э, это, так сказать, пойдет дальше, то Байден, похоже, потеряется в этой гонке. Ну а Элизабет Уоррен, я не уверен, что... Обама призывает, так сказать, Уолл-стрит поддержать ее, несмотря на ее такую риторику всех расстрелять, повешать, всех обобрать, отобрать и, и так далее. Ну, знаете как, с одной стороны говорим так, а сами подмигиваем. Дескать. Ну, конечно, одной рукой, да, как у, -у. у Зойченко, пущая одной рукой поет, а другой свет зажигает. Да. Да так и у них. Я думаю, что на, на, на общих выборах навряд ли Элизабет Ворон со своими идеями стоимостью в триллионы долларов, так сказать, кого-то смогут убедить. Иван, огромное спасибо. С наступающими праздниками. Ну, мы с вами до Нового года еще встретимся. Да, еще раз со всеми праздниками вас. Спасибо, до встречи.